Центрального банка Китая еще в середине а, текущего десятилетия это а, были валютные резервы. Плюс, конечно, что китайцы тоже держат деньги, как и мы в целом. Это и есть место. Соединенных Штатов Америки. Они это понимают. Они это понимают. Я внимательно слежу за этой динамикой. В середине а, а, десятилетия было 80% в активах. И только 20% это на свою родную экономику. Теперь уже 60%.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 Через пять минут придет Греф и будет очень убедить, говорит, что Набиулина все делает правильно. И кому из вас верить? Ну, вы перескажу. знаете, Сергей Юрьевич, я с ним так общался тоже, и он честно признается, у меня, говорит, пять минут общения с президентом было в месяц. А Грефы это правда, с Набиулинами, да. это часами, свободный, часами доступ, да. Да, свободный доступ и никакого лимита времени.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 Сергей Сергеевич Иванов не отрицает сегодня, что рудник «Мир» погублен. Тот самый рудник, вот нашего репортажи о Балросе, который давал огромные деньги России. Mm -hmm. Сергей Сергеевич понимает, что его поставили не для того, чтобы они подушку безопасности делали на руднике, не 50, mm -hmm. не не 120 метров, как надо, а 50. Другая детка по фамилии Ротенберг трубу оставляет без газа.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 То, что это странно спрест... и очень похоже на преступление, как да. не согласиться с mm -hmm. вами. Но слушайте, ну неужели еще раз?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 Андрей реагирует? Мы учимся и других учим, как надо. Мало, если... Я понимаю, Сколько, мы на я золоте? Поним... Сколько ваша оценка, вы академик, мы потеряли на золоте, когда набивали, на Биулину табличку повесила. Сколько мы, Россия? Вы и... помните, коронавирус недополучили. <с Отдали <с туда, там поперло... А я вам могу вот пример. Не буду сейчас уме считать, а возьму, скажем, отчет Центрального банка за 2019 год. Так. Когда цена на золото еще...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 Мы торговали нефтью, естественно, что нефть сырьевой ресурс, который не облагается или почти не облагается никакими импортными пошлинами, но и продолжайте торговать, и наоборот надо выстраивать этот самый забор, таможенный забор, а вы сделали с точностью, да, наоборот, убрали последняя вещь, ну а сегодня вот ВТО, это одна вывеска осталась, вы же сами понимаете.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 Буду заведовать кафедрой в институте. Это спасалось. Это была отдушина. А без отдушины там задохнешься. Просто а Геракл сегодня, вот я несколько раз пытался его найти. так Но Он, знает, болеет что он сильно. в ужасе от всего, я знаю, он в ужасе от всего, что происходит в целом. Ну, мне трудно сказать. я не, не общаюсь, да. Говорят, сильно болеет. Болеет. Да, болеет. Да, да. Болеет. Вот, Но так мне что... рассказывали, что когда, не знаю, легенда это или нет, что когда Геращенко надел ордена и под Новый год пришел к Набиулиной. Объясните, ей, что какие-то вещи так делать нельзя, она его не приняла. А -а -а. У него прямо в приемной там и случилось. Вот так вот. Мне так рассказывали, не знаю, правда. Да, Виктор Владимирович в этом смысле человек другого плана. Я помню, как с ним ехал в лифте. Там была какая-то уборщица в лифте.